Если я вам скажу, что вы как риэлтор будете стабильно делать в год, в месяц от 5 до 10 сделок. Стабильно значит 12 месяцев в году, неважно, январь или июль. Почему говорю от 5 до 10? Потому что у каждого из вас своя цифра. Когда я говорю 10, 10 сделок, некоторые, так знаете, смотрят, а, ну понятно, это какой-то очередной лохотрон. Ну, то есть не в реальности всех людей, в принципе, цифра 10. Поэтому выберите для себя цифру, которую вы считаете в моем городе, в моей ситуации. Я верю, что вот это возможно. 12 месяцев в году, вот, 6 сделок или 7 сделок, или 8. Если у вас 10, это круто. Значит, вы, ну, вы чего-то больше знаете, чем другие. Да? Если я вам скажу, что вы делаете стабильно 12 сделок, ой, до 10 сделок в месяц, да, выберите свою цифру, 12 месяцев в году, кто понимает, что это да, это круто, это тот результат, который бы скорее всего повлиял на мою текущую жизнь, то есть я бы явно изменил качество жизни, что-то бы изменилось, было бы в лучшую сторону однозначно, кто это понимает, поставьте плюсики в чат, кто понимает, что делая стабильно от 5 сделок каждый месяц 12 месяцев в году, это та... Ну, то, тот результат, ради которого стоит вообще в, рез, в деятельности работать и что-то производить, что-то пытаться делать. А теперь я чуть переначу вопрос, друзья. Если это будет так, чтобы делать стабильно а, там, 6, 7, 8, 10 сделок, вам пришлось бы каждый месяц вкладывать минимум 300 тысяч рублей а, в рекламу. Вам пришлось бы проводить минимум 20 встреч, то есть практически каждый день встречи, потому что какие-то встречи по 2 дня вам пришлось бы работать в день, как, э, как сумасшедший, по 12-15 часов, не отрываясь от экрана телефона, от экрана компьютера или от общения с людьми. Вот в таком формате. Это было бы интересно. Это, это нужно сделать не один раз, да? Не один раз упасть, а каждый месяц. Вот в таком формате это было бы интересно или уже не хочется? Уже не очень бы захотелось такой результат с такими, с такими усилиями. Поставьте минусики, кто понимает, что ну нет, что-то нет, короче, вообще не оно не то, вот вначале можно, да, вот в том-то и, том -то и дело, что не один раз, а всю весь всю свою ну весь год подряд вот так вот таким образом. Смотрите, ребят, результат был один и тот же, да? Мы с вами не поменяли результат, мы с вами говорили об одном и том, одном и том же итоге, но способы достижения. То есть, когда мы говорим с Дарией про стабильный результат, мы в первую очередь подразумеваем не то, что э, сколько а как? Мы говорим... Ну, то есть нельзя судить о результате только о, коне, о конечной цифре. Мы говорим про эффективность. Что такое эффективность? Эффективность – это возвратно вложенные усилия, возвратно вложенные э, время, возвратно вложенные ресурсы, да? Вот ту систему, про которую мы сегодня будем говорить, и ту систему, которую мы более подробно разбираем в на наших платных курсах, э, это система про эффективность. Насколько эффективно? Потому что упахаться, умереть и получить результат не то, о чем мы мечтаем, это как знаете можно в принципе пойти там ограбить банкомат и получить миллион но это не те усилия, не те риски, которые вы готовы понести, правильно? ну и не та, не та вообще этичная, этическая ситуация, то есть вы не готовы этим жертвовать, для того чтобы обогатиться то же самое в вашей работе. Я просто показал более наглядный пример. Вы не готовы жертвовать всем отношениями семьей, временем, в принципе, собственным здоровьем, собственным временем, то есть ради того, чтобы получать тот самый результат. Для этого нам нужны какие-то более эффективные действия, инструменты, системы, чтобы, ну, если вы все-таки хотите его, да, если вы не хотите оставаться на по-прежнему, там, одна, две, три сделки, в лучшем случае, стабильно, чтобы это было. У кого-то этого нет, к сожалению. И это не ваша проблема, то есть это проблема только того, что вы что-то делаете, ну, проблема в системе, которую вы используете, скорее всего. Не в том, что вы какой-то не такой, или у вас не получается, вы не способны делать больше результатов, нет. Проблема в методах, которые вы используете, вот и все. Потому что мы видим, что давая разным людям, разного возраста, разным навыками одну и ту же систему она дает один и тот же результат, это круто